Привет, вы на канале Drops Easy и сегодня у нас на обзоре Season Tokens. Итак, Season Tokens позволяет защитить свои средства и со временем увеличивать свое богатство. Это первая криптовалюта, призванная сделать цикличную торговлю, торговлю прибыльной. Позволяет увеличивать свои активы с течением времени, не тратя больше уменьшивает влияние экономики на ваши инвестиции и чувствуете себя в безопасности, не беспокоясь о натягивании коврика. Итак, на данный момент уже полберов 697 человек. Рыночная капитализация составляет 1 миллион долларов. Следующий халлобинг планируется. на шестое число 2022 текущий сезон идет весна уже на данный момент имеется 36 фармеров которые добывают и 60 ой, и 33 человек э, шахтеров данную компанию уже на конец бит показывает лайв конвач и бензинга Seasons Token – это первый проект с несколькими токенами и использующий доказательства работы. Есть четыре жетона – весна, лето, осень и зима, что символично самому названию компании. Они были разработаны таким образом, чтобы поглощаться в цене относительно друг друга предсказуемой последовательности. Весенние токены будут расти в цене, затем лето, осень, зима и снова весна. Цены токенов по отношению друг к другу определяются спросом и предложением. Есть предложение от горнодобывающей промышленности и спрос от сельского хозяйства. Раз в 9 месяцев скорость производства токенов уменьшается вдвое, а стоимость производства удваивается. Он превращается из самого дешевого в производство в самый дорогой. Затем он переходит и от наименее ценного для сельского хозяйства к наиболее ценному. Такое сочетание сезонного предложения и сезонного спроса оказывает давление на цены токенов по отношению друг к другу, что заставляет их расти в предсказуемой последовательности. Если вы торгуете токенами в цикле, вы получите больше, чем вы начали. Итак, давайте посмотрим, что именно делает уникальным данным компания. Это легко увеличивать свои токены, прибыль от волатильности. не нужно никому доверять, Простое инвестирование, хеджирование других инвестиций. Итак, давайте немножко подробнее о каждом пункте. Инвестор, который обменивает 3 токена Sprint на 5 токенов Summer, после сделки будет иметь в сумме больше токенов, чем раньше. Всегда обменивайте жетоны на другие токены, и общее количество ваших жетонов будет увеличиваться с каждой сделкой. Если цена одного из сезонных токенов падает, вы можете обменять и увеличить количество своих токенов. Обменивая токены на большее количество токенов, вы можете конвертировать колебания цен в прибыль. Токен производится путем майнинга с доказательством работы, как и биткоин. Это товары, а не обещания. Простое инвестирование обозначает то есть, токены, предназначенные для роста в цене относительно друг друга, предсказуемой последовательности. Весна будет иметь тенденцию к подорожанию, затем лето, осень, зима и снова весна. Общая стоимость инвестиционного портфеля может быть менее сезонной, менее сезонной и более склонной к плавному росту путем смешивания сезонных токенов с другими сезонными инвестициями. Есть четыре жетона, как я уже говорил, как четыре временные года в... в городе, весна, лето, осень и зима. Они производятся путем добычи полезных ископаемых и могут использовать для сельского хозяйства. Горнодобывающая промышленность контролирует относительное предложение, а сельское хозяйство создает относительный спрос. Каждый из токенов имеет разную цену, что дает вам возможность обменять более дорогие токены на более дешевые и увеличить общее количество токенов, которыми вы владеете. Каждый девятый месяц скорость производства токена сокращается, то есть происходит халвинг. Четыре месяца спустя этот токен становится более ценным для фермерства. Он превращается из самого дешевого производства и наименее ценного для сельского хозяйства в самый дорогой и самый ценный. Какие возможности присутствуют при торговле сезонными токенами? Ваши инвестиции могут увеличиться в цене, просто удерживая токен в течение длительного времени, а затем продавайте, как скорость, когда скорость производства этого токена намного ниже. Обменивайте жетоны на новые токены каждый раз, когда возникает большая разница в цене, или когда цена меняется из-за наступления. И это краткосрочная прибыль. То есть, купили токен, который вы ожидаете, скоро станет самым дорогим из четырех, а затем продайте его через несколько недель, когда появится ожидаемый спрос со стороны фермерства. На сайте опубликована дорожная карта со всеми планами, какие будут. Можете ознакомиться. Это простой обзор. Переходите на сайт, сами ознакомляйтесь, читайте документацию, часто задаваемые вопросы. Только после этого делайте свои инвестиции. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Обязательно отвечу. Всем пока.